ребят всем привет на связи виктор Бандалет. я являюсь основателем сообщества номер один успешных предпринимателей домашнего бизнеса бизнес Chance Pro. про являюсь экспертом в автоматизации продвижение сетевого бизнеса через интернет в частности в социальной сети вконтакте по выстраиванию автоворонок ну, систем масштабирования команд и а, в этом направлении и сегодня я хочу поговорить о страшном маркетинге А многие строят этот бизнес, но так и не, не понимают, что у нас также достаточно очень много страшных штучек, штраф, страшных вещичек, о которых люди пытаются не думать, и поэтому как бы... И получается так, что ничего не получается. И штучка номер раз, страшная штучка номер раз, это то, что вы должны осознать, что ваши кандидаты, ваши клиенты, то есть ваши кандидаты, ваших клиентов, абсолютно не волнуют, насколько крутая ваша компания, абсолютно не волнует, насколько крутой ваш продукт, ваши, вашим кандидатам и клиенту абсолютно не волнует, кто вы есть, чем вы дышите, насколько вы круты. И что вы себя представляете вот и вы должны понять одну важную вещь это касательно в особенности осознать важно когда вы начинаете этот сетевой бизнес потому что многие составляют например список знакомых и сразу появляться мысли блин я ему позвоню, он там вот обо мне так-то подумает, либо там ему это не понравится и так далее. На самом деле, всем им, в смысле слова, по центру. Их не волнует ни вы, ни ваша компания, ни ваш продукт. Они о вас даже не думают, не думают. Все, что их волнует, это они сами. Всегда клиента и кандидата волнуют то, что вы им можете дать. Они всегда эгоистичны. Но ну, мы все люди такие эгоистичны. Мы всегда думаем о решениях своих проблем. И вот эти лозунги, о боже... Какой, о боже, какой мужчина, я, я хочу от него сына, и, и в сути, в роли вот самой компании, супер-мега-компания стартовала, проценты, инвестиции, вы станете несметно богатыми, о боже, приходите к нам, да им насрать, что, что они на, на самом деле могут получить от вашего предложения. То есть, какие решения, какие, какие решения на свои боли они могут получить от вашей компании, от вашего продукта, от вас самих. И это вы должны всегда помнить при составлении постов в социальных сетях. Это вы должны помнить об этом, когда вы записываете видео. Об этом вы должны помнить, когда вы пишете своим кандидатам письма. И человеку не важно, а какие характеристики вы будете писать, всегда вначале сделайте так, чтобы человек, вот, начинает читать пост, заголовок, да, то есть заголовок, первый абзац, там, письмо ваше, либо видео, когда начинается, всегда оно должно начинаться с того. Что это для него даст, да? вот клиент, либо ваш потенциальный кандидат, когда начинает делать какие-то действия, читать пост, смотреть видео, читать письмо, у него сразу же вопрос, что мне от этого, что я получу, да? то есть, и поэтому вы должны всегда помнить об этом и, сходя из этой точки зрения, создавать свой бизнес, да, то есть, делать какие-то действия. Страх номер два. Страх номер два. Все кандидаты, все кандидаты, клиенты, все новички, они ищут золотую рыбку. Золотую рыбку. Я еще вчера э рассказывал о блестящих штучках, да, то есть, и о синдроме блестящих штучек. Знаете, у кого есть дети, можете поставить восклицательные знаки. Вот у кого есть дети, поставьте восклицательные знаки. И вот кандидаты ну можно сказать что внешне они вроде бы взрослые люди но когда дело приходит касательно бизнеса сетевого маркетинга как как какого-то развития в интернете они начинают вот страдать синдромом золотой рыбки блестящих штучек а там где ярче Заблестело, на то я реагирую внимание, туда я иду. И вот у них очень быстро фокус меняется. Вот, если анализируя детей, вот у меня двое, которым там полгодика, 7 месяцев, а другому 5,5. И просто анализируя, смотря на них, и вот просто-напросто, вот насколько они на вот... Какие-то яркие вещи, да, там красные, желтые, сразу же руки тянутся, потрогать, попробовать в рот, да, то есть взять там, полизать, то есть вот потрогать, вот тянутся руки на, на что-то яркое, на что-то блестящее. И вы должны всегда помнить, когда вы составляете посты, когда вы пишете статьи на блоге, на сайте, если он у вас есть, когда вы записываете видео, вот, вы должны сделать так, чтобы у человека не, не появилось причин не кликнуть. Вот вы составили рекламное объявление. Реклама, тизерка, боковушка, вот это ВКонтакте, которую вы видите. Либо в новостной ленте, промопост. Да любые посты, неважно, которые вы пишете, они должны быть настолько яркими и привлекательными, чтобы ваш кандидат увидел что-то для них, и они хотят кликнуть и изучить. То есть, а, оно, оно настолько должно быть интересно составлено, тут даже, ну, в первую очередь, это все зависит от картинки, да, насколько... Потому что вы должны понять, человек листает ленту, он парсит, он ищет, он просто проводит хорошо время в социальных сетях, потому что вы должны понять, что, например, социальные сети не место для бизнеса. Ну, вот если в целом взять, люди... В социальные сети приходят не для того, чтобы покупать, не для того, чтобы строить бизнес. Люди приходят в социальные сети для того, чтобы выстроить взаимоотношения, пообщаться. И они ищут какую-нибудь интересную новую информацию. Просто что, что, что меняется в жизни. И для того, чтобы зацепить их внимание, вам нужно выделяться. Выделяться. Не быть такими, как все. Вот этот информационный перегруз преодолеть, информационный мусор. Баннерную слепоту, как это еще называется. Люди уже, ну, болеют баннерной слепотой, потому что многие там спамят. Супер-мега предложение, бла-бла-бла, 3 рубля, ну... И люди вот такие вот объявления просто-напросто игнорируют. Но когда вы грамотно составите для своей целевой аудитории какой-то баннер, какую-то на баннере надпись, либо вопрос, который решает проблемы, либо который затрагивает проблемы вашей целевой аудитории, он сразу же обратит на это внимание обязательно кликнет и прочтет ваше объявление тем более ну, объявление пост статью неважно что вы оформили либо когда видео записали обязательно обложку обложка чтобы у вас была на которой написана какая-нибудь ну тема которая решает проблемы вашей аудитории и а по-другому, вот все бесполезно, абсолютно, по-другому, если вы проигнорируете, поэтому это и называется страшный маркетинг. Поэтому, если вы проигнорируете, все, все в бестолку, вы просто тратите свое время, просто тратите свое время на эм, очередное там, написание статей, э, постов, как-то хотите что-то сделать, но по итогу у вас ничего не получится. Вы должны выделяться на рынке. И на самом деле все складывается воедино, в одну картинку, что человек, вы выделяетесь, вы, человек видит ваш пост, потом человек видит, что вы говорите о нем, да, то есть о человеке, вы пишете, какие проблемы он может решить, прочитав этот пост, что он получит, и тем самым человек читает этот пост. Вот. Следующая страшная штучка следующая страшная штучка многие люди по, по какой-то причине пользуясь продуктом извиняйте вот развивают, например свою Свои услуги, свой сетевой бизнес, у них есть какой-то продукт, услуга, бизнес-возможность. И они не хотят продавать. Почему? Вопрос. Почему вы не хотите продавать? То есть, потому что вы не понимаете, как это правильно делать, либо просто вы, у вас уже навязана такая мысль, что продавать это плохо. И люди, вы должны понимать, люди не любят, когда им продают, но люди любят покупать. И, ой, да что это такое? У вас есть, например, продукт. Вы должны в первую очередь, когда начинаете заниматься своим бизнесом, сетевым бизнесом, у вас есть определенный продукт, у вас есть определенная услуга, у вас есть, возможно, бизнес-возможность. Вы должны задать себе вопрос, в первую очередь, какие проблемы... Решает мой продукт, какие проблемы решает моя возможность, какие, э, какую проблему решает моя услуга, да, то есть, ну, исходя из того, что вы предлагаете. И именно об этом вам необходимо постоянно транслировать в постах, там, в, в, в, в лайв-трансляциях, в видео и так далее. Вы говорите о результатах. Вы говорите о выгодах, да, то есть использовании вашего продукта, о выгодах использования ваших услуг, о выгодах э, принятия решения прийти в бизнес, да, то есть и я хочу, чтобы вы этот пазл все складывали, да, то есть вот выгоды, э, постоянно нужно говорить о вашем потенциальном клиенте, о вашем потенциальном кандидате, да, то есть какие решения вы можете им дать благодаря своим услугам и продуктам, какие выгоды есть у вашего продукта, услуги и бизнес-возможности. И, конечно, самым лучшим вариантом, когда большой выгодой и большим результатом, это будете вы сами. Вот вы, например, пользуетесь продуктом своей компании, вы сделаете на нем результат. Это очень важно, если вы хотите хорошо продавать свой продукт. Не просто потребительский бизнес строить, а сделать на продукте результат. И это очень сильно продает, очень сильно. Сейчас очень много классных компаний, ярких компаний, где люди делают результаты, транслируют это в мир. И только благодаря одной социальной сети ВКонтакте либо в инстаграме, показывая результаты, свой стиль жизни, насколько они трансформируются. Их бизнес просто-напросто позволяет им зарабатывать несколько тысяч долларов только благодаря этому. Не строя практически сети, либо строя сети с потребителей. Вот, потому что есть два вектора развития сетевого бизнеса, это на потребителях, либо на бизнес-партнерах и так и так стратегия очень хорошая можно конечно взаимозаменять ну со соединять это все четвертая страшная вещь вещь о которой я хочу с вами поговорить это время кто заметил что чем старше вы становитесь время бежит все быстрее и быстрее это на самом деле огромный парадокс он, он уже доказан врачами учеными есть много теорий по, по поводу этого по крайней мере то, что заметил я, чем старше я становлюсь, я просто более осознанно начинаю обращать внимание на определенные вещи, более ответственнее начинаю погружаться в те либо иные процессы, которые и заставляют время бежать все быстрее, то есть некогда скучать, как говорится. Когда нет работы, время тянется долго, длинно, но когда вы заняты каким-то процессом, вам казалось бы, а, не, мне не хватает 24 часов в сутки, да, хотя бы, чтобы был 25 час. И, но ну, дело не в том. Вот недавно прошел Новый год, и у каждого человека есть традиция, чтобы загадывать желание на, на следующий год, на последующее время. Возможно, писать какие-то записки, сжигать там в бокал шампанского, выпивать. У кого-то есть там традиция записать все на листке, да, то есть, ну, как бы планировать свой следующий год э, теми вещами, которые вот они должны выполнить. Но буквально проходит неделя, максимум месяц, и об этом все забывают. Все возвращается на свои круги своя. И э, что я вам хочу вообще сказать, ребят, пожелать, возможно, э, чтобы вы поняли такую вещь, что... Время не вернуть, и скоро уже будет 2019 год на самом деле, и если вы сейчас имеете то, немножко по-другому скажу, если вы сейчас не имеете того, чего хотелось бы, либо по крайней мере не имеете того, чего могли бы иметь, но по своим причинам, по своей лени, по своей несобранности, по своим непринятиям решениям вы этого до сих пор не имеете, необходимо брать все в свои руки и делать действия. На самом деле, правильное направление, правильный вектор, правильное развитие приносит за несколько месяцев то, что многие, к которым люди идут годами. Поэтому я хочу сказать вам, чтобы воодушевить, вдохновить вас на то, чтобы вы сконцентрировались на своих действиях, вы начали двигаться в правильном направлении, начинайте изучи, изучать правильные вещи, внедрять эти правильные вещи, получать результаты, быть примером для других людей и в конце концов не предавать свою мечту. Чтобы в 2019 год, когда вы будете заходить, вы будете понимать и смотреть, вот будете смотреть назад и видеть, что вы сделали правильный выбор, вы сделали, сделали правильный шаг, что повлияло на ваше успешное дальнейшее движение. Поэтому, ребят, с вами был Виктор Бондолет, если было вам полезно, ставьте лайки, то, что вы сегодня услышали, если... Хотите поддержать наш, наше сообщество, делайте репосты на свою стену данной трансляции. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет, всем пока-пока, хорошего дня, до встречи.